Так, мужики, всем здравствуйте, да, с вами снова Актов Паранго, и сегодня я хотел поговорить про одну новость, да, о том, что вот СТ-2 собираются вводить в игру, ну, вообще уже давным-давно слухи ходят, да, вот, сначала разработчики говорили, вот мы сможем его заболазнить, вот не сможем, короче, то введем, то не введем, и, короче, вот вводят, и в итоге его вводят в виде премиум танка 8 уровня, ну, неизвестно за что, как, может, покупной, может быть, нет, и что вот у меня вот а, тут пару мыслей накопилось тогда насчет этого. Итак, СТ-2. Вот эта картинка, которую видели уже все, да, кто интересуется историей, да, интересовался происхождением этой машины. А, танк задумался а, производиться с двумя орудиями, да, чтобы реализовать вот, а, вот эту вот, так скажем, скорострельность, да, оправдать свое имя. Скорострельный танк-2. То есть два орудия, скорострельность чуть ли не в два раза выше, да. Итак, в группе вот Ликс было сказано, что его хотят забалансить на восьмой уровень. Ну, ре реально, это же бред. Согласитесь, это бред. На восьмой уровень прем танком, да, как обычно. И, как обычно, это будет деструктор, да, Д-25Т, 1 d 25 т Скорее всего, не со 175-м пробитием, потому что, ну, это вообще вот это... Я не знаю, как это назвать, да? Сделают вот как а, пушку на ИС-5, да, 221 пробитие под калибром и сколько там, 250 или 260 а, кумулятивом Ну, согласитесь, это реально вот тупизм а, Почему нельзя отбросить вот эту вот историчность а, нафиг, да? То есть а, взять, забалансить ИС-2 тупо на 9 или на 10 уровень там даже, да, к примеру а многие ведь уже говорят, что, мол, СТ-1 нужно перенести на 10 уровень, там, СТ-4 на 9 и тому подобное. А почему бы не сделать так, чтобы отбросить эту историчность в сторону? Ведь у нас игра давным-давно уже не про историчность. И а, соблюдать ее нужно тогда, когда она балансу, в принципе-то, не мешает. А почему, например, нельзя взять, дать ему нормальный уровень, да, то есть 9 или 10, к примеру, дать ему два орудия и не два деструктора, а именно ту 120-миллиметровку, которая есть уже в игре М62, да, она называется, не как помню. И нормально ее просто забалансить по человечески, чтобы танк не был откровенно имбой и не был лютым вообще УГ, правильно? То есть не знаю, ведь это был бы танк, который, во-первых, было бы интересно прокачивать, на нем было бы интересно играть, он был бы очень фановый. В плане того, что он, ну, СТ-1, согласитесь, даже несмотря на нынешние времена, да, он неплохо танкует. Вообще, СТ-1 можно было бы забалансить на 10 уровень без проблем. То есть, накинули ХП, э, добавили броню в бортах, да, как у ИСа-4, и немножко накинули броню в НЛД, потому что все-таки у ИСа-4 НЛД бронирован лучше. Не знаю, можно было бы накинуть траков этих, да, там, или просто тупо взять корпус от ИСа-4, да, и запихнуть туда башню от СТ-1. Вот так можно сделать, без проблем. Единственное у СТ-1, где лучше броня, это в верхнем бронелисте, там, на 1 градус больше, то есть и при венке, собственно говоря, там тоже лучше. Ну, как-то можно было бы все равно, там, поменять корпусами и тому подобное, без проблем, ведь игра все равно не про историчность, Абсолютно. Конечно, можно было бы еще также ему добавить какую-то, например, два орудия на выбор, и именно вот нормально 120 -мм, вот эту М62, э и как-то ее тоже по-особому забалансить. То есть, если ты играешь с одним орудием, у тебя там получше скорострельность, э может быть пробитие и точность, да? Если ты берешь двойное орудие, у тебя, конечно, там дикая КД, может разброс большой, и можно было бы там несколько вариантов, как стрелять этой пушкой. То есть у тебя был бы какой-то там, к примеру, некий барабан, два снаряда показывалось бы, да, вот, и э, если ты стреляешь первый раз, да, у тебя какой-то идет КД маленькая, да, 3-4, может быть, 5 секунд, после этого еще раз выстрелы, и после этого идет общее КД. Но оно было бы, там, к примеру, секунд э, 12, да. Или если ты стреляешь сразу, там, два, да, снаряда, то есть тебе нужно реализовать альфа-страйк, да, почти 900 хп снимаешь, то там бы уже БКД было бы намного дольше, типа, секунд 20. Ты бах, да, выстрелил, и у тебя там секунд 20 идет перезарядка, да, ты, потому что нифига себе, ты какую альфу дал но это было бы реально прикольно. И вместо того, чтобы делать какой-то непонятный прем, да, непонятно, как они его еще забалансят, да, и выпустят его вообще, могут вообще сказать, что ага, все, у нас ничего не получилось, да, вот мы его будем водить вот в 2020 году. А лучше сделать какую-то прикольную машину, которую еще не было до сих пор в игре, да, то есть давно уже в игре не поступало вот таких каких-то интересных танчиков, которые можно было, там, не знаю, прокачать, может быть даже купить или, там постараться выиграть на ГК или еще что-нибудь в этом роде. Надеюсь, они вот свое такое решение изменят, да, потому что, ну, реально, кому нужен вот сейчас прем? Может быть, да, вполне возможно, что вот этот СТ-2, да, будет как замена ИСА-6, но в то же время, ну, зачем, зачем это нужно? Дайте ему два орудия тогда тоже как-нибудь забалансить, Короче, вариантов, я уверен, там куча, как можно было бы реализовать эту машину в нашей игре. И вместо того, чтобы пилить какой-то очередной прем, да, который, в принципе, ну, не нужен, да, Нужно, так скажем, отойти от этого вот э, штамповки, да, вот, премы по КД, тысяч, тысяч, одни и те же, там, деструктор, деструктор, деструктор, да, советские танки и тому подобное. Это все уже не нужно, да, легче, по-моему, ну, не легче, а лучше сделать э, реально ту машину, которая будет иметь какой-то уникальный геймплей, и ведь э, уже в игре давно такого нет, что выпускались какие-то прикольные машины. Ну, в принципе, у меня все... На этом, да, с вами был Актов Паранго, и, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока!